Пляж Бензюк отделен от пляжа Фанаби живописной скалой. По ней была проложена пешеходная тропа. На вершине расположен частный объект, похожий на крепость. В этом году тропу закрыли. Но мы по традиции прошли. Оттуда открываются чудные виды на пляж Фанаби и весь берег до порта Лос-Крестьянос. Эти два пляжа соединены прекрасным променадом, розовой плиточкой, блестящей на солнце. В смысле? у меня открытые глаза оттенуты. Ван Американо, ту эспрессо, и Песок на пляже Фанаби мелкий, серый, как пыль. Полоса пляжа очень широкая, песок хорошо утрамбован у воды. Много места для того, чтобы играть во всякие активные игры. Это рай для тех, кто любит подвижный отдых. Этот африканец продает красивые красочные подстилки для пляжа. Иду купаться. Посмотрим, что там под водой. Никак не могу привыкнуть, что в аквабоксе звук практически не слышен. И все время пытаюсь что-то сказать. Ну, что я увидела? Вода довольно чистая. И у разделительного волнореза я увидела южиков, но это так далеко от берега, что туда доплывает единица. А это вечерний фанаби. Есть где погулять, отдохнуть, полюбоваться закатами, повеселиться в ресторане. Или просто пройтись вдоль берега. Это очень хорошее место для прогулок. На пляже Лос-Америкас нам нужно ехать на автобусе или на машине. Что? Мы на пляже Лас-Америкасе Точно Любуемся пейзажами Правильно. Сейчас пойдем купаться в тихое место Потому что здесь купаться нельзя Здесь одни сфингисты. Да? И сильные волны И камни А Ой, мы найдем правда. хорошее тихое место Ой, найдем, наверное Около пляжа есть проблема с паркингом Но где-нибудь вы обязательно припаркуетесь Вот поливит большой океанский паром. На горизонте. И мы ему не по о чем. У Пупсона опять новый лук. Видите, какой лук? Сумочка, новенькая с рынка. Да. Мексиканский дизайн, очень мне нравится. Но ну, новый лук просто бомбический. Ну, Сайка в новом луке, это, это бомба сезона. Сезон бомбический. Да, в принципе нормально, чуть-чуть еще похудеем. Вот мы подошли к Лёшке. Тут кафе. Морской бассейн. Он отделен таким вот, собственно, кафе. За ограждением бушуют волны, а здесь очень тихо. Как в бассейне. Вот. Собственно, пляж. Наслаждаемся прекрасной погодой. Все еще у нас Америкас. Не видно. Видно у нас Америкас. Прикольные домики. Такой Настенчик. Можно идти спокойно в море. У нас наукать. Но до пляжа еще довольно далеко. Пляж в Лас-Америке специальный для купания. Здесь нет волн. Дель комиссии. Комисси, так называют. Ну, нет, эту сторону и эту. Там волны. А здесь тихо, тихо-тихо, как в бассейне. Вот, мы пришли на пляж, сейчас будем здесь купаться. Белый песочек. Чистенький, и совершенно светлый. Я поставила камеру в аквабокс и все пытаюсь рассказать какой-то чудный пляж. Но вы, конечно, этого не услышите. Сейчас я пойду купаться и покажу вам, что там на дне. Вода спокойная и довольно мутная. И на дне ничего нет. Ни одной рыбки, ни одного ежика, даже в камнях. На закате этот пляж особенно прекрасен. Вот такой шикарненький променат Лос На фоне прекрасные горки. Наруда никому. Сейчас пойдем в магазинчики. Посмотрим рождественские подарочки. Лас Америкас. Лас Америкас веселое тусерное место. А мы приезжаем сюда побродить по магазинам. Вот наша прогулочка. Торговый центр Сафари. Торговый центр. И мы здесь... Самое главное, меня действующее лицо. В этом фильме я показала отличные пляжи Лос Америкас. В следующем будет Лос Кристианос. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.